Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами снова стартер. И сегодня, поскольку у меня закончились идеи для продолжения гайда по моду Immersive Railroading, я хочу показать вам мод, который хорошо поможет вам в строительстве каких-либо больших структур. Это вот... Добавляет 4 специальных инструмента, которые называются строительные палочки. Это четыре палочки, сделанные из разных материалов. Каменная палочка, железная палочка, алмазная палочка и улучшенная палочка. Эти палочки различаются своим функционалом, прочностью и, конечно же, материалами, которые используются для изготовления. Итак, давайте покажу, как можно использовать эти предметы в строительстве разных структур. Надеюсь, что этот мод будет вам полезен. Итак, давайте начнем. Прежде всего... Стоит показать рецепты крафтов данных палочек. Они достаточно просты. Кавиевая палочка крафтится из двух палок и одного блока булыжника. Она самая простая, но и самая малофункциональная. Железная палочка крафтится из двух палок и одного железного сливка. У нее больше функционала алмазная палочка крафтится также только с алмазом. Что касается улучшенной палочки, то в качестве заряда поистине элемента в ней используется звезда Незера. Итак, в чем уже различаются эти палочки и как их использовать? Палочки копируют блоки в разных направлениях. А от их типа зависит их функциональность. Например, самая простая кабалочка каменная имеет только один режим. Это копирование блоков по горизонтали. Если вы будете пытаться переключать режимы, у вас ничего не получится. Так как режим у палочки только один. Кнопку переключения режимов можно построить в, в меню управления. Клавиша режим реакции на препятствие определяет, будет ли палочка Останавливать копирование при появлении препятствия. А режим строительной палочки это та самая клавиша, которая переключает режимы копирования блоков. Давайте я покажу вам собственно функционал палочек. Каменная палочка, как я уже сказал, имеет только один режим. Это копирование блоков по горизонтали. Для копирования у всех палочек используйте правый кнопку выше, но блоки блоке плоскости, вы хотите скопироваться. Блоки будут копироваться. Каменная палочка самая простая, кроме того, у нее выступы тратится прочность. У железной палочки есть два режима, которые вы можете переключить при помощи Клопки, расстроенные в меню управления. Это копирование блоков по вертикали и копирование блоков по горизонтали. Важно, что вы сможете получить информацию о режимах прямо в игре из чата. У алмаза и палочки есть все режимы. Клоповая горка есть в этом блоке. Это копирование всей плоскости без ограничений в пределах ближайших восьми чанков. Вот вы видите во сколько блоков мы можем скопировать. Мы можем тут военные поднять. Копирование по горизонтали и по вертикали, которые мы уже встретили с вами. По северу югу. Копирование блоков только в направлении север-юг. В направлении запад-восток блоки копироваться не будут. Также есть режим по западу востоку. То же самое только заблокированное размещение блоков. На, по направлению север юг по северо-югу и вниз. то же самое, что и по северо-югу, только с допуском вертикали и также есть режим по западу-востоку вверх и вниз который также допускает развлечения букв по направлению запад-восток и по вертикали это все режимы, которые имеются в данном моде поэтому стоит вам показать, для чего вы можете воспользоваться функционалом этого небольшого мода. Мод очень любим, когда вы хотите создать длинную тему из каких-либо блогов, и э, вы будете делать это по блоку очень-очень долго. То есть, если вы не воспользуетесь модом или, или модом вот этот, а будете по блоку строить такую тему, Поэтому это займет у вас дикое количество времени. Мод за, за, за, за, изрядно упрощает этот процесс, позволяя вам копировать блоки во всех нужных вам программах. Просто выжимаете нажимаете правой кнопкой мыши, и у вас будут копироваться блоки. Выбирайте в режиме, и вы сможете э, копировать блоки кубаку-баба-мутрии. Вот, собственно, весь функционал мода. В принципе, тут больше нечего показывает. Так что, всем спасибо за внимание. За то, что вы смотрели до конца. С вами был Стартер. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что этот гайд был вам полезен. Всем удачи. И пока.